Российская образовательная акция по информационным технологиям прошла в Казанском университете на базе Института вычислительной математики и информационных технологий. IT-диктант приурочен ко Дню программиста в России. Праздник отмечается ежегодно в 256-й день года. IT-диктант – это возможность оценить уровень компетенции участников владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Он проводится уже с 2018 года. В этом году создатели решили добавить новый уровень сложности ПРО. В акции может принять участие каждый, кто хочет проверить свои знания. Реализуется IT-диктант в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Организатором выступает Департамент информатизации Тюменской области. В IT-диктанте 32 вопроса. Тест представляет собой набор заданий разного уровня сложности по разным цифровым компетенциям. От простого владения э, поиском в интернете до каких-то более сложных э, навыков в плане программирования. У нас участвуют студенты, как начиная с первого курса, до четвертого курса, и в том числе и несколько сотрудников участвует. Сотрудники тоже могут участвовать и проверить свой уровень цифровой промышленности. Для нас это тоже важно. Вот и студент второго курса прикладной математики Института вычислительной математики и информационных технологий Рустам Пахрудинов решил испытать свои силы в IT-сфере. Даст понять свои возможности на каком-то уровне и в каком направлении двигаться дальше. Настроен проверить свои знания, если получится, даже на победу. Результаты сертификата участники IT-диктанта получают сразу по окончании теста. Баева, Фарид Захидоглы,